I think the girls with their nails Всем здорова, ребят! Ну что, у нас сегодня тест? Э, Топовые героев против матроны. Интересно, э, смогут ли все герои просто тупо ушатать ее? Вот, э, я даже не знаю. Вот, Просто поехали, посмотрим на это чудо, которое IGG создало. Я не понимаю, нафига добавлять героев, которые, по сути, ну, нифига сделать не могут. Для чего они вообще в игре? Непонятно, чем IGG вот руководствуется, создавая вот обновления. Понятно, они хотят бабла, все дела. Но нафига создавать бесполезных героев? Вот просто тупо реально бесполезный. Как и 90% героев на сегодня, они просто не актуальны. Для чего это делается, непонятно. Так, ну космо там у нас, наверное, вряд ли затащит. Ну, сейчас попробуем по максимуму. Такс. Я буду тестировать без эмблем. Здесь герои послабее. На порядок. Скиллы. Все дела. Вот Ронина, кстати, тестанем. Так, что у нас по героям? Зеленый, зеленый, зеленый, серый, серый и серый. Отлично. Смотрителя нету. А, Такс, выхожу я на своем основном аккаунте. Поехали. Все, отлично. Матрона стоит. Просто без комментариев. Просто смотрим и угораем. Да, она ударила. Кстати, сейчас с талантом новым, но... О, попала, попала, поронину. <фига>, Фига себе, она на свою базу бьет. Ну, короче, бьет просто тупо в разные стороны. Что тут сказать, ребята? Вы сами все видите. Ой, я выпустил случайно божество, но это, в принципе, сути не меняет. Фига себе она там восстановила. Нифига себе, это что было? Нифига себе. Убийца Огников. Все, ребятушки, это убийца Огников, правда единоразовая убийца, но. Причем отражалки на героя нету. Нормально так зарядила. Ну я не знаю. Короче, это убийца Огников у нас будет теперь. Как-то так <смех> На Фениксе просто нафиг Ну просто Феникс у меня с отражалкой Хотя и Огник в принципе э С отражалкой Космо отлетел нафиг Ну в принципе Огника Космо она слила Зефира вряд ли она сольет Тут просто в одну калитку вынос будет. Бум-бум-бум-бум-бум. Эм, Давайте я сейчас попробую поставлю все-таки. Ради интереса закинем ей все-таки подашку. Чтобы не сливалось на, на отражалках. И попробуем еще раз Феникса запустим. Ну, что я могу сказать. Охник это шатает. Еще и как шатает. Странно как-то. Так, сейчас поставим подашку. Неплохой такой отхил. Смотрите, Огника просто тупо шатануло. На отражалке не убивается сейчас. Ну, не знаю. Может, может, будет толк. Феникс тоже отлетел нафиг. Ну, видите, надо подашку. Дамага дофига. Ну, что, троих она, по крайней мере, слила. Так, Феникс включился. Чак, как только Феникс... Уйдет с этого на его плюс два ляма. Нифигово так она пробивает, я вам скажу. Дамаг приличный. А если крит пройдет там еще в полтораха увеличение, ну, блин, неплохо. Но убийца огников. Что тут сказать? Давайте, кстати, давайте еще божество разок достанем. Тут отражалка поменьше будет, мне интересно. Нет, Тут без вариантов божество просто тупо сливает. Без проблем. Поехали дальше. Ну, Фрей, я думаю, тут э, такой же результат будет. Ничего себе! землеройка, наверное, хотя, может, что-то сделает. А, так, давайте еще серого кого-то бардика поставим. В общем, однозначно надо подашку ставить. И будет толк. А, так, бард серый-серый. Тут у нас будет кто-то красный. Поставим варжея. А тут у нас будет Мэри. Ну, максимальном дамаге, конечно, выдает. А тут поставим Лисицу. Пока 3-3. Ну, по дамагу, конечно, жесткая. Ну и у нас сборочка там, соответственно, жесткая. Максимальная, считайте... Седьмая суперсила. Как-никак дает нормальный дамаг. Так, окей, поехали дальше. Фрея. Ну, против Фрея, я думаю, тут без вариантов. Блокировочка пошла и все. 4-3. Что нам скажет землеройка? Землеройка просто... 4-4. Нифига себе. Может, все-таки нормально пойдет. 5-4. Матрона тащит. Мари, что нам скажет? Мари, наверное, тоже отлетит. Ну там 0. 6-4. А вы говорили, да это имбарь, ребята. Бесполезная, но имба. Ну если Барда сольет, это вообще будет бомба. Я думаю, вряд ли. Это чувство, когда Бард сливает на изи. 6-5. Ну, интересно еще. Правда, Лис он сейчас ударит где-то в другую сторону, скорее всего. 7, или там 8-8. Всех мы потестировали. Было 3-3, 4-3, 4, 4, 5, 4, 6, 4, 6, 5, 7, 5, 7, 5 в пользу матроны. Поехали дальше. Посмотрим. Может, не все так плохо. Так, зеленый. У командора бессмысленно. Оккультиста возьмем, тоже, попробуем. 7-5, это вам не это, ребятушки. Это уже достойный результат. Так, у нас только командорка, да, осталась этих героев таких. Че, мы все герои перетестировали что ли да ладно походу да так ладненько тогда попробуем а в принципе у нас нормально серой-серой-серой еще троих этих закинем 74 да ну поехали точнее 75 Единственный, я же говорю, вариант это подашка плюс ремка и максимальный дамаг. У Командора тут однозначно отлетит. 8-5 стрелок, наверное, тоже по дамагу. Да, тут просто тупо бешеный дамаг, ребят. Ну это опять же, учитывайте то, что что там у нас 10-5. Ну, если барда еще ушатает это вообще будет пушка ой оккультиста точнее и в общем не знаю 11 что там у нас 115 12 плюс 5 или 10 5 10 5 10-5, герой затащил. Я, честно говоря, немножко как-то удивлен, но результаты есть результаты. Конечно, с ПДшкой мы поставили, но против противоторжалки тут просто бешеные дамаги, бессмысленно. Но, э, видно сразу, надо ставить ПДшку, надо ставить для PvP локации ремку и собирать на дамаг. Тогда, может, будет какой-то толк, если вашего героя не сольют, не застанет, не заплочат Ну, в общем, как и со всеми остальными героями. Но, результат есть, в принципе, дамагер. Классный, но где использовать, я даже не знаю. Бьет по прямой, показывал в забашке Самый такой оптимальный более-менее вариант. Посмотрим еще на атаки фортов. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.